Всем привет! С вами Гульна Садрисова, и это видео я записываю для действующих консультантов компании Ламре, поскольку с 1 октября в компании произойдет изменения условий маркетинг-плана. И в связи с этим произойдет изменения в товарном обслуживании действующих консультантов. Я уже с августа месяца Даю информацию о том, какие произойдут изменения, но у меня есть опасения, что некоторые консультанты считают, что это их не коснется и никак эту информацию всерьез не воспринимают. Поэтому я прошу вас посмотреть это короткое видео для того, чтобы понимать, какие изменения произойдут, поскольку изменения коснутся практически каждого консультанта, который имеет отношение с компанией Ламбре, который приобретает продукцию компании Ламбре. Итак, что изменится для практически всех из нас. Итак, с 1 октября 2020 года, как я уже сказала, меняется маркетинг-план, и одним из изменений, ключевых изменений является то, что компания переходит к работе на основе единой цены. На основе единой цены. Единая цена – это цена каталога, цена розничная цена, цена клиента, и, соответственно, все расчеты, все отношения будут рассчитываться, исходя из этой цены. Все действующие консультанты компании переводятся на вариант обслуживания. Я чуть позже расскажу о разных вариантах обслуживания, но вот то, что будет актуально для действующих консультантов. Все действующие консультанты переводятся на обслуживание со скидкой 30% от действующей цены каталога. Вот, это, наверное, одно из ключевых изменений, которое произойдет с 1 октября. И это изменение коснется всех консультантов, которые зарегистрировались на пакет «Шанс», «Классик», «Выгодный бизнес». То есть практически все консультанты зарегистрированной компании переходят на этот вариант обслуживания. Это первое изменение. Второе изменение – это то, что у нас появляется фактор срочности в соглашении. То есть если раньше... Когда мы регистрировали на пакет Classic выгодный бизнес, мы говорили о том, что контракт бессрочный, то в данном случае с 1 октября у нас появляется фактор срочности, и для того, чтобы сохранять скидку, для того, чтобы сохранять регистрационный номер в базе компании, необходимо в течение одного года сделать хотя бы одну закупку. Размер закупки не имеет значения, то есть вы можете купить хоть карандаш, хоть пробник, какую-то минимальную закупку сделать для того, чтобы сохранить условия скидки, и сохранить свой регистрационный номер в компании. Это вот основное, второе такое ключевое изменение. Теперь давайте на примере посмотрим, то есть как это будет выглядеть. Вот у нас есть парфюмерная вода, 50 литров, и на сегодняшний день цена каталога, цена клиента, розничная цена, единая цена составляет 2010 рублей. Баллов в этом продукте 6 и 7. Баллов. Это все остается неизменным, и у нас с вами изменится только цена, по которой мы приобретаем продукт. Цена со скидкой составит 1407 рублей, то есть здесь уже вот представлена цена со скидкой 30%. Вот так это будет выглядеть на цифрах. Есть возможность увеличить выгоду с 30% до 34%. И вот что нужно для этого сделать, как это сделать, об этом я сейчас вам расскажу в общих чертах. Для того, чтобы понять, как увеличить выгоду, нужно знать о том, что с 1 октября в компании будет два варианта сотрудничества, и можно будет выбрать любой из этих вариантов. И варианты Classic и Light. Соответственно, про классики я вам практически уже рассказала. То есть подключением к этому варианту будет приобретение шкатулки, то, что вы уже практически все сделали, да. Дальше, цена покупки продукта будет, цена каталога минус 30%, срок действия один год и условия продления любая закупка в течение этого года. Это вот то, что я вам уже объяснила. Появляется второй вариант сотрудничества, он совершенно новый, у нас его не было в компании, и... Вот он, как раз он дает возможность получать до 34% выгоды, по крайней мере, в этой части маркетинг-плана, то есть в плане приобретения продукции. Итак, подключение к этому варианту будет бесплатным. Цена покупки продуктов – это будет цена каталога. То есть э, приобретаться продукция в данном случае будет по цене каталога. Срок действия данного соглашения, данного варианта сотрудничества будет составлять 6 месяцев. И, соответственно, для того, чтобы вам э, сохранить ваш регистрационный номер, сохранить э, скидку, не скидку, а все те э, начисления, которые вы получаете, вам нужно будет в течение этих полугода сделать хотя бы одну минимальную закупку. То есть точно так же, как в пакете Classic, то есть сделать в течение шести месяцев хотя бы одну минимальную закупку. В данном виде, в данном варианте появляются новых, две новых выплаты. Это кэшбэк и бонус покупок. То есть кэшбэк начисляется в размере 10% на все ваши закупки, и кроме этого начисляется еще бонус покупок, в размере он может достигать 24%. Вот совокупно кэшбэк и плюс бонус покупок, они как раз и дают совокупно 34%. Соответственно, на варианте Lite можно получить возвратные бонусы, выгоду до 34%. Я сейчас не буду детально останавливаться на том, как начисляется бонус покупок, об этом я сделаю отдельное видео расскажу отдельно, сейчас просто даю вам общую информацию, чтобы вы знали, что такая возможность есть. И вот еще один момент, на который хочу обратить внимание, что все остальные виды бонусов, которые начисляются в компании, начиная от бонуса наставника, бонуса роста, лидерские бонусы и заканчивая командным бонусом, они начисляются и в первом, и во втором варианте, то есть вот здесь вот дальше уже все идет абсолютно одинаково. И если... Как бы так подытожить, можно сказать, что кэшбэк и бонус покупок, они являются своего рода компенсацией э, скидки э, по варианту Classic. То есть если в Classic мы получаем сразу э, товар со скидкой минус 30%, то в варианте Lite, покупая продукцию по цене каталога, мы получаем возвратные бонусы, кэшбэк и бонус покупок, и их размер э, может достигать 34%. Вот, соответственно, можно будет перейти на вариант Light действующим консультантам, Для этого нужно будет написать заявление либо на агентстве обслуживания, либо вашему вышестоящему наставнику, либо в личном кабинете написать заявление с вашим намерением перейти с пакета Classic, с варианта Classic на вариант Light. И есть еще у нас одна категория клиентов, на которой я тоже хотела бы остановиться сегодня. Что произойдет с vip клиентами с 1 октября? Все, кто зарегистрирован в качестве vip клиентов будут переведены на вариант Light со всеми возможностями, которые есть для этого вида сотрудничества. Соответственно, с возможностью получать кэшбэк, бонус покупок и все остальные виды, виды бонусов, которые предусмотрены маркетинг-планом. Потому что с 1 октября в компании не будет такого понятия, как вип-клиент, и, соответственно, невозможно будет уже новых вип-клиентов подписывать, и действующие вип-клиенты перейдут в разряд, разряд варианта сотрудничества Lite. Вот, еще с 1 октября также уже не будет возможности подключать новых партнеров на... Пакеты шанс, выгодный и бизнес, то есть это можно сделать только до 1 октября. И останутся у нас 1 октября только два варианта. Еще раз вернусь к этому слайду, то есть у нас останется вариант подключения на Classic или на лайк. Так, ну что, вот это те основные изменения, которые у нас произойдут с 1 октября, поэтому еще раз резюмирую, с 1 октября действующие консультанты смогут приобретать продукцию компании со скидкой 30% от действующей единой цены. Также нужно будет помнить о том, что есть условия сохранения скидки и регистрационного номера, это минимум одна закупка в год. И есть возможность перейти с варианта, Классик на вариант Light. Более подробно, как я уже сказала, о варианте Light, о кэшбэке, бонусах покупок и других новых видов бонуса, которые появились в компании, я расскажу в следующих видео. Поэтому, если для вас эта информация интересна, следите за нашими новостями. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. И если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к вашим наставникам прояснять ситуацию, и будем дальше пользоваться нашей замечательной продукцией. На этом все. Всем всего хорошего. До скорых встреч.